Доброго времени суток, дорогие друзья, меня зовут Вячеслав Костенко, вы на моем канале о трейдинге и инвестициях в Украине. Прежде чем мы начнем, я бы хотел вас пригласить в свой телеграм-канал, в котором даю оперативную информацию по фондовому рынку, даю информацию ту, которую считаю нужной и интересной, а также информацию о тех активах, на которые я обращаю внимание, которые покупаю и продаю в своем спекулятивном и долгосрочном Портфеле. Ссылочка на него будет в описании. Пожалуйста, подписывайтесь. Жду вас здесь с нетерпением. Итак, сегодня переходим к нашей основной теме. А тема это наследство счета Interactive Brokers. Наверняка вы не раз задавались вопросом о том, что будет с моим счетом, если со мной что-то случится. И если тем более этот счет был достаточно крупный, что как мне поступать в таком случае. Сегодня я, я связался с поддержкой Interactive Brokers, и на что они мне дали развернутый достаточно ответ. Оказывается, у них есть прям целая процедура четкая для украинцев, и я бы хотел сейчас вам ее озвучить. Итак, это я сделал специально копию, той переписки с, с саппортом Interactive Brokers, дабы сохранить просто этот документ и поделиться им с вами, естественно. Итак, вступление в права наследства. Для клиентов из Украины существует четкая процедура. В случае вашей смерти родственники должны связаться с Interactive Brokers и сообщить о смерти владельца. Необходимо будет предоставить документы для подтверждения смерти и права на наследование. Документы, да, переч, перечень документов. Это свидетельство о смерти, подтверждающие личность документ, то есть ваш Завещание, если владелец счета его оставил. Другие документы в зависимости от ситуации. Например, если нет завещания, то нужно предоставить решение суда о том, кому переходят активы умершего владельца счета, недвижимость и так далее. После проверки документа и прохождения необходимой процедуры, владение счетом будет передано лицу, имеющему право на владение счетом. В случае смерти одного из владельцев joint-аккаунта, нужно также следовать процедуре и сообщить о смерти одного из владельцев. Joint-аккаунт – это присоединенный аккаунт, и, к сожалению, не успел я спросить, расспросить именно по поводу joint-аккаунта. Если у вас есть информация по поводу этого, пожалуйста, напишите об этом в комментариях, поправьте меня, если я что-то упустил. Ну и относительно вот завещания. В завещании вам нужно указать номер счета, в IB. ну вы знаете, да, там при регистрации он у вас высвечивается, при входе в личный кабинет точнее. И ваше имя. Завещание может быть и на русском языке, что немаловажно, кстати. По поводу подтверждающих там документов, нотариальных и так далее, ничего сказано не было. Важно, чтобы ваши родственники и наследники знали о существовании брокерского счета. В случае вашей смерти они должны будут связаться с нами. Ну то есть вы должны понимать то, что специально с вашими родственниками не обязательно с вашими, неважно, да, вот в этой ситуации с родственниками никто связываться не будет. И потом я задал вопрос, а что же касательно логина пароля, ну и, собственно, самого доступа к счету, если нет доступа к телефону умершего и так далее. Ну, на что последовал ответ, что ничего, никаких данных у родственника может не быть, это не обязательно совершенно, все, что нужно, это совершить звонок в Interactive Brokers и приступить к процедуре собственного вступления в наследство, я так понимаю. Поэтому я считаю, что основным моментом, если вы обеспокоены, как в принципе, и я думаю, любой здравомышленный человек о правах наследства, стоит заранее написать завещание и не ждать процедуру судебного Решение. Также в интернете есть информация о наследстве, но информация эта не совсем точная. Дело в том, что в ней говорится о том, что существует значительный процент на наследство от Соединенных Штатов Америки, если якобы в портфеле у вас есть бумаги США. На самом деле это не так, и поддержка мне подтвердила то, что... Данное правило работает только для резидентов США. Если вы не резидент, ну, собственно, если вы являетесь гражданином любой другой страны, то на вас это правило не распространяется. На американцев, как я понимаю, да, действительно, такое есть. То, что они, если размер счета больше 60 тысяч долларов, то по закону якобы они должны заплатить 40% налога на данный капитал при вступлении в наследство. Друзья, если это видео было вам полезно, информация в нем была полезна, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если я что-то упустил или у вас есть чем меня поправить, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. На этом у меня все. Большое спасибо за внимание и до новых встреч. Пока!